Приветствую, с вами Вена. Мы продолжаем прохождение StarCraft Remastered, и у нас сейчас цитадель Вершителя. Мятеж. Мои поздравления, Вершитель. Твой успех дал нам надежду на победу над зергами. Но сейчас мы столкнулись с новой угрозой. В твое отсутствие судья Алдарис и целый легион Кхалаевс Айура подняли мятеж. О боги! Воистину печальные новости. Но почему Алдарис предал нас? Он и его соратники считают, что совершили ошибку, покинув Айур и заключив союз с нами. Предрассудки конклава оказались в них слишком сильны. В этот самый момент Алдарис и присягнувшие ему тамплиеры собираются атаковать нашу цитадель. Не могу поверить. Верить. Прямо а во ты? время наступления зергов. Матриарх, неужели это правда? Увы, юный тамплиер. Вершитель, как матриарх темных тамплиеров и хранительница <с этого <с мира, я приказываю тебе ликвидировать судью Алдариса и положить конец этому несвоевременному мятежу. Перед лицом грозящей нам опасности мы должны быть едины. Что-то не так. Матриарх всегда была мудрым и миролюбивым лидером. Я уважаю ее решение, но все-таки это на нее очень не похоже. Может и так. Но сейчас нам предстоит убить бывшего друга. Да простит нас Сатурн. Возможно, на самом деле, этот момент в игре чисто сделан, чтобы нам поиграть против протасов за протасов, потому что, по-моему, даже в компании обычной, в первой, мы против протасов-то почти не воевали, разве что там в одной миссии, когда нам нужно было уничтожить конклав. Но сейчас это сделано уже в брудваре, и, видимо, это тоже, чтобы испытать наши войска на прочность против протасов. Ну что ж, давайте мы сейчас их атакуем. Наши силы разделены. Воины, Тамплиеры и арбитры бережи на сторону Алдайса. Возможно, он даже бросит против нас, архонтов. Не падайте духом, друзья. Ритуал слияния ведом и темным тамплиерам. Мы готовы пожертвовать жизнями наших воинов, ибо только мощь темных архонтов поможет нам одолеть Алдайса. Так, а вот это задание очень интересно. Почему? Потому что нам даются темные архонты в подчинение. Темные архонты это тоже своего рода имба. А, почему имба? Потому что у них есть такая способность как подчинение. Подчинение это означает то, что, а, то, что мы можем контролировать вражеские войска. То есть они просто переходят под наше подчинение. Это... Это реально очень круто, когда вы можете просто взять и пол-армии противника забрать себе под контроль. Но тут есть одна загвоздка. Конечно, нужно очень много энергии. Очень много энергии темных архонтов для того, чтобы выполнить данную способность. Ну, сейчас мы попробуем это, в принципе, все равно реализовать где-нибудь. Не знаю, к сожалению, сколько там войск у врага. Может быть, там очень много войск, и из-за этого данное подчинение будет не очень эффективно, скажем так. Просто мне не хватит банально энергии, чтобы починить абсолютно всех. Сейчас мы еще одного вызовем, темного архонта, и можно будет этим заняться. Кстати, минералов у нас тоже очень много добывается. Нам нужно еще пилоны поставить. Опа! И все, Аркон теперь стал моим. Так, еще вызываем. Нам нужна Мы как один. Ждет. так тут у нас есть еще одна база под контроль давайте-ка пройдем на эту базу Установим здесь сейчас Нексус. А, а дом, ребята, так. Еще вызывайте. Сейчас можно будет, кстати, еще и вторые казармы поставить. Нужно Даже не можно, а нужно поставить вторые казармы. Установим их здесь уже. Дальше. Сейчас у вас будет энергия, ребята. Давайте продолжайте идти вперед. А, они, кстати, атаковать-то не могут. А я и не знал, кстати. Они атаковать, оказывается, не могут. И, блин, я не знал, вот реально. Потому что, по-моему, в... во второй части, в миссиях, в которых вы можете играть совместной миссии, там можно управлять этими войсками. Почему здесь нельзя? Интересно. Ну, точнее, не управлять, а да, извините, а атаковать этими войсками можно. Ой-ой-ой. Так, ну подождите, давайте побольше сделаем еще. Еще побольше сделаем таких войск. И можно будет в принципе уже нормально так всех прям поглощать подряд. Добывайте, добывайте, добывайте. <как> Нам нужно построить еще тогда вторую оружейную. Даже, наверное, не вторую, а три оружейную надо поставить. Потому что все равно очень мало. Очень точнее, медленно у нас, получается, технологии будут появляться. Так, у них теперь достаточно, да, энергии? Можно сейчас попробовать еще кого-нибудь подчинить. Такс. Развиваем дальше наши улучшения. пилона поставить мои войска перевод Я одного потерял, да, сейчас? Так. Я жду. Угу. Ставьте еще одну оружейную. Так, уже получается, сколько у нас? Десять их. Запас энергии далеко не у всех есть. У нас хоть армия есть хоть какая-то. Тоже нанимаем. Угу. Мысли еще вызываем больше и больше нужно есть. Oh, так там сколько получается ну четыре все Давайте туда тоже идите. Э, куда вы? Вызываем, вызываем еще. Так. Ага. Чего вы не атакуете? Я аж вас послал атаковать. Так, теперь полностью так у меня тут получается архонтов. Можем ими, в принципе, попробовать пройти дальше. Но тут, правда, наверное, все-таки надо обычных тамплиров. Так, продолжаем. Немножко отходи Тут я пока... Да, я сам тут продолжу, У меня уже войск прибавилось, как вы видите. Постепенно план... Приходит в, как сказать, реализацию свою. Блин, зря его убили. Очень не Зря. Видите, какая фигня. Все равно не хватает мне энергии. Я уже просто не, не хватает мне энергии, чтобы новые войска подчинять. Кто там? Ё-твою мать. Так, ну я уже просто не могу новые нанимать войска, как вы видите. Из-за того, что и так у меня уже целая куча их, плюс еще у меня этих нанималось несколько темных тамплиеров. Так, ну давайте вперед продвинемся немножко, там сейчас мы сможем еще захватить пару тренажеров. Блин, он летел. Nope. Так, слушайте, у меня же там много было этих самолетов. Давайте разведчики в атаку идите тоже. Давайте атакуйте всех здесь, Рон. Твои войска вступили в бой. Я жду меня. Недостаточно энергии. А, да кто-то еще оказывается и драгундул. был ну, саживай его. Ну, уже маловато щитов, поэтому атаковать опасно довольно. -то. ой как опасно то было, да. Хотя нет, стойте, не нападать. Пускай он лучше с корабеями фигачит. По пилону. Так, отлично. Тут остался лишь и навсего один Алдарис. Убейте его. Правда, почему-то три Алдариса у нас на карте. Я не знаю почему. Видимо, он как-то может себя разменять на несколько частей, наверное. Почему еще такая фигня, происходит? Думаешь, со мной так легко покончить вершитель? Вы уничтожили лишь фантом. Вот так вот. Хитро, хитро. Хитрый евреи, хитрый. Так, нам надо сейчас... Ой-ой-ой-ой. Вот это было очень больно. Так, слушайте, а тут еще несколько. Угу. Несколько драгунов там досталось. Эй, что за хрень? Сукиные дети. Ходить. -вай -вай -вай -вай -вай -вай. М -м, что сейчас за войска были такие интересные? Блин. Битва меня. Так, увеличим. Давайте еще броню, наверное. Просто сейчас проблема, мне надо где-то взять еще, ну, точнее не взять, а надо еще поставить пилоны, потому что я мог бы еще вызвать вот этих вот, да, своих, свои войска мог бы еще повызывать, темных архонтов, но надо для этого, конечно же, пилоны. повызываем так энергия накопилась Давайте сейчас будем нападать. Да, кстати, надо бы наверно здесь поставить пилоны, поставить, наконец-таки фотоночку какую-то, чтобы она, блин, обороняла хоть войска. Ой, войска, блин, на рабочих хотел сказать, потому что а то сейчас они беззащитные получаются практически. Я думаю, должно хватить Так Нам там тоже нужен один зон Какой-нибудь Отправим давайте Для того чтобы здесь поставить батареечку Для подзарядки Кого мы здесь пока не видим. Наверное, разберемся. то конечно, дофига. Я смотрю, фотонок. Ну как, две фотонки, и там наверняка тоже есть войска. О! А вот это уже очень интересно там, я смотрю. Есть войска. Все, энергия кончилась у всех А Это вот хреново у нас, потому что не осталось Энергии У противника еще, как видите, энергии достаточно много И нам надо отступать Нам надо отступать Превращались все в архонтов, отлично. Не, вообще энергии ни у кого нету. Сейчас бы понять, какие у нас с, с, с энергией, какие без энергии. О. Вообще у всех что-нибудь недостаточно энергии, серьезно? Все, захватили их наконец. Ой, давайте этих 90 отправляем сюда, пускай они подлечатся. Дополняем. Угу. Так, хорошо. Хорошо. Ни одного архонта мы не потеряли. Вроде как... А, отлично. Здесь зато у нас уничтожили полностью всех рабочих. У всех мало энергии. Так, давайте атакуйте, короче. Мне это уже надоело совершенно. Так, а что там произошло-то? Он в итоге просто ушел, да? А, он, видимо, умер потом от фотонок. Куда? Что ты стоишь-то на месте? Ё-моё. Что это было сейчас? А, ну окей. Давайте атакуйте всеми войсками, что у нас есть. Переманите недостаточную энергию уже, да? Короче, ломать эту базу полностью. Просто раздалбывать ее. И продолжая нападение сейчас. Ой. Да -мо. в общем-то авианосцы все равно победили атакуйте Атакуйте, атакуйте. Так, что там мне привез? Высаживай давай. Твои войска вступили Ну блин, просто заблочили. Да проходите вы, проходите. Че там больше нету никого? Ну, это очень плохо. Переманить бы еще кого-нибудь на свою сторону. Мои темную сторону. Например, Талдариса переманить, да? Вот забавно было бы. Так, там я смотрю, целая куча фотонок. Там туда вообще желательно не ходить. А, ну окей, у меня там минус отряд. Так, короче, ребятишки, давайте атакуйте Талдарис. Нужно его уничтожить. А то он обнаглел... Немножко. Убейте его. Че это тоже был фантом? А, нет, похоже, это уже настоящий Талдарис был. Все кончено, судья. Прихожи своим воинам сложить оружие и помоги нам одолеть Зергов. Я скорее умру, чем оскверню память Айура союзом с тобой, темный. Вы все подписали себе приговор в тот час, когда ваш Матриарх объединилась с королевой Клинков. Верные дети Айура никогда не станут рабами Керриган и ее зергов. Алдарис, одумайся, Керриган изменилась. Она не собирается никого воробощать. Не вынуждай нас убивать тебя. Твоя наивность смешна, Артанес. Пока вы искали кристаллы, я узнал, что ваш матриарх убирает ужасную тайну. Все это время ей манипулировал. Довольно. Нихера себе. Ты Всего лишь помогла вам избавиться от предателя. Можете не благодарить. Нечестивое создание. Как ты смеешь вмешиваться в дела нашего народа? Убирайся с Шакураса. Тебе больше не место среди нас. Как скажешь. Впрочем, здесь у меня дел не осталось. Я уже практически избавилась от мятежных церебралов. Причем сделала это вашими руками. До встречи, доблестные протасы. До скорой встречи. На самом деле Кырриган остался той же самой сволочью, что и была. Какая печальная история. Ну ладно. Как бы там ни было... Алдарис был уничтожен, хотя и с таким довольно, да, странным окончанием миссии и странным уничтожением, я бы сказал бы. Ну, очень жаль Алдариса, очень жаль его. Ладно, что ж, мы победили. Я, честно говоря, мог гораздо лучше сыграть, я, конечно, понимаю. И вообще, темный Архонты, это на самом деле не такая уж и супер как вы могли заметить. Я считал, что они могут тоже драться, но оказывается нет. Они, к сожалению, драться не умеют. Они только могут манипулировать войсками и все. Не, в принципе, вот именно то, что я забрал авианосцы, это, конечно, очень неплохая, неплохой буст получился. Потому что реально авианосцы тут, ну, зарешали. Я, если бы не захватил авианосцы, скорее всего, бы не смог бы уничтожить базу противника. Потому что все-таки энергия очень медленно останавливается. Ну что ж, давайте будем на этом заканчивать серию. Надеюсь, она вам понравилась. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока. Удачи!